Ну все, запись пошла, дорогие друзья, и я рада вас приветствовать на нашей командной встрече. Вообще, не знаю, как вы, я уже без этих встреч просто не могу. Если мы в понедельник с вами не встретились, не пообщались, не посмотрели друг на друга, то неделя началась неправильно. Вот, Поэтому с огромным удовольствием начинаю нашу сегодняшнюю встречу. И приветствую всех, кто подключился к нашей встрече. И сегодня у нас с вами встреча особенная, то есть мы не будем тут каких-то разбирать тем, мы не будем разбирать каких-то сегодня важных моментов. Кому интересно, посмотрите предыдущие записи, по, по темам можете посмотреть, да, кому интересно, кто не был. Был такой вопрос, кстати, в чате, почему мы встречаемся в понедельник в 11 часов по Москве, да, то есть в понедельник в рабочее время, хочется кому-то, чтобы вечером все это происходило. Но я просто еще раз напомню смысл этих встреч. Эти командные встречи, которые настраивают нас на неделю вперед. То есть это такая своего рода сонастройка, настройка, заряд на всю неделю вперед. Поэтому это понедельник, поэтому это достаточно раннее время. Понятно, что не у всех оно раннее, уже, у кого-то уже обед. Вот, но в, в наших часовых поясах сложно угодить и сделать так, чтобы это было у всех раннее утро. Поэтому вот я подстроила под себя, уж простите. Вот. Поэтому понедельник утро – это наша такая командная сонастройка. И поэтому, если для вас ламбре – это бизнес, если вы хотите здесь серьезных результатов, если вы хотите здесь расти, то командные встречи – это то место, на которых нужно быть. Просто для того, чтобы еще раз как сонастроиться со всеми участниками нашей команды. И сегодня мы с вами встретились, как я уже сказала, встреча необычная, встреча, посвященная нашим лидерам, нашим любимым лидерам. И в этом году мы завели, на мой взгляд, очень хорошую традицию. Мы периодически еще раз с друг с другом. Ну, Во-первых, появились новые люди, и всегда интересно узнать побольше о друг друге. А, и, и даже те, кто давно с нами вместе, в любом случае узнают друг о друге какие-то интересные факты в процессе этих встреч, что тоже интересно. Поэтому сегодня наша встреча посвящена э, удивительной паре, которых я очень люблю. Это наши лидеры из э, Перми. и история, история у них необычная, очень интересная. И я всегда слежу, помогаю, участвую с, вот, с, с таким, знаете, с знаете, чем можно сравнить? Вот когда а, маленькие дети начинают ходить, да, и ты всеми мышцами, всеми вот а, какими-то вот, а, всей своей все сущностью вот, пытаешься как-то передать, вот как вот нужно переставлять ноги, как, как, как вот. И, и, и вот здесь вот uh, у меня вот точно такие же ощущения, я просто вот очень болею за этих ребят. И поэтому сегодня мы с вами поближе познакомимся, узнаем про Дмитрия и Татьяну Крыловых. Дурные аплодисменты в этом месте должны быть. Можете в чате, можете голосом поприветствовать наших Дмитрия и Татьяну. Ура! Вот. вот. Спасибо, Спасибо Лена. Спасибо, да. И мы сегодня традиционно общаемся в формате интервью. И если у вас будут какие-то вопросы, если будет что-то, что вы хотите узнать про Диму и Татьяну, сегодня самое время. Итак, ну, начнем мы с самого основного. Да? Татьяна, Дима, расскажите немножко о себе. Кто вы, откуда? Как, чего, то есть вот представьте, что вы знакомитесь с людьми, которые про вас вообще ничего не знают. Передаю вам микрофон. Всем добрый день еще раз. Меня зовут Крыл Дмитрий, кто меня не знает. Вот, я всю жизнь прожил в городе Пермь, вот, но в 90-х так меня судьба занесла вначале в Крым. Я работал в международном детском центре «Артек». Вот, а уже из Артека меня э, жизнь закинула в Донецкую область, на Украину, в Донбасс. Вот, как она меня туда закинула? Просто в Крыму мы с Татьяной познакомились, работали э, в одном э, лагере, вот, каждый по своей специальности. Ну, в общем-то, так у нас завязались отношения, и когда у нас уже закончился рабочий сезон, мы уехали э, к Тане, на Украину. Uh -huh. На Украине э, у нас родился, ну, наверное, правильно говорить, в Украине, в Украине у нас родился первый сын э, Данил, вот, uh -huh. а после этого уже э, так получилось, что мы приняли решение все-таки вернуться на мою историческую родину, на Урал, вот, и дальше там уже строить э, свою жизнь. Uh -huh. Что еще я себе хочу сказать, что кроме сетевого маркетинга у меня есть еще основная работа. Uh -huh. Uh -huh. Ну что еще? Ну ладно, <с him> <с though so forward>, будто в процессе еще, просто на вопрос отвечать, okay. сейчас я передам. Хорошо, да. Так, ты получается добрый. у нас на Украине рожденная, Да, вы на… на... Как хотите там говорить. <сー><сー> <Да>? <сー> То есть это, мне кажется, не так важно. И ты переехала в Пермь. Uh -huh. Ну, Дима сказал, что в двух словах о себе Татьяна Крылова. Uh -huh. По образованию я педагог. Uh -huh. вот. В тот момент, когда мы с Димой познакомились, я еще была студентом, заучником. И я всегда очень любила, я творческая личность, я ну, немножко далека от земли, поэтому все, что связано с уборкой, с чистотой, с землей, ну, ну не про меня. Ну это честно, это надо делать, но это не про меня. И работая в лагере, нам просто предлагали, там еще было 8 А работая в школе, я работала в школе после своей школы. Так сложилось, что первый год я не поступила и пошла работать в школу. Я поступала на протяжении 5 лет в ВУЗ, причем это так, Донецк, Педуниверситет Луганск, в Пединститут потом тоже стал университет. да так, 5 лет. В ворожутках я работала, пригласили нас в лагеря, пионерские лагеря. Я никогда, будучи ребенком, не была в лагере. Но зато я уже вот со 17 лет, у меня, как я шучу, говорю, 10 лет лагеря, лет, ссылка вот такая. И в одном из лагерей меня пригласил мой ну, сокурсник, он был директором магерия в, Донец, в Донецкой области, где вот сейчас все интересные вещи происходят. Есть там Великонародский лес, это такая, ну, в общем-то, как это зона. Скажите, слово забыла. Ну, не запрет, за как это называется, но экологическая. Да, экологическая, она, в общем-то, такая, есть ну, парковая зона, в общем-то, uh -huh. такая. Не вылетело слово, не помню. Uh -huh. вот. И я тогда, это были 90-е годы, я тогда у нас в этом лагере были очень богатые спонсоры, профсоюз, так сказать, он, во, всех, во всех корпусах. Было кабельное телевидение, это было, конечно, диковина. И однажды кто-то поставил кассету с, с бальными танцами, артековскими. Я, я я там просто сошла с ума, я говорю, я хочу вот так просто. Когда я увидела на видео вот э, танцующие там отряд детей, не знаю, человек 30, да, синхронно. -то, причем не просто там какая-то, знаете, там это, uh -huh. э, идеальные танцы. И, и все, я была влюблена, я хочу в вот это. Это как сейчас. Иногда я помню мелкие детали. Я очень часто по жизни обращаю внимание на детали, и мне это помогает. 2 августа 95-го я сказала, хочу в Артек. И 19 августа я, я уже была в штате Артек. Mm -hmm. вот, причем это было не просто, надо было там э, горком камсомола, надо было ехать, почему-то там все это фейс контроль нельзя было быть замужней, женатым, надо высшее образование. В общем-то по всем параметрам прошла бы четвертый курс. И, ну, собственно, таким образом я оказалась в Артеке, мы там познакомились с, с Димой. И, как я говорю, из Артека уехать просто так нельзя. Оттуда тебя могут или выгнать за какую-то аморальщину, или уезжали в парах. Те, кто там жил, там по 10-15 лет жили, это просто, они растворялись. И, знаете, для социума это люди уже погибшие, потому что они не представляют жизнь без... Ну, нет вот этих вот забот, которые вот такие наши они, mm -hmm. они просто растворялись там, там действительно, там настолько потрясающая энергетика, свои проблемы, свои трудности, очень много психологической лунки было, но тем не менее, да, Дима уже сказал, и мы, в общем-то, да, мне он предложил замуж, в общем-то, вот так все. Позвал. Да, позвал, но я недолго думала. Вот. Но все законно. Никаких гражданских вот этих вот. Да, то есть получается, вот в этом году у нас 26 лет уже со дня именно свадьбы. Хотя могло быть на год раньше, мы хотели подать, пошли в Ялтинский ЗАГС подать заявление. Но нас не расписали, потому что банально ни у кого не было местной крымской прописки. Uh -huh. И, и нас, в общем-то, потом ну, где-то, наверное, на, на полгода сместилось, я в Была мечта расписаться в царской часовне у Левадии. Uh -huh. Все уже как бы, все шло хорошо, но поскольку ни, я, ни у меня не было прописки Ялтинской, ни у Тани, вот, нам отказал Ялтинский ЗАГС. Uh -huh. Прошло... мечта пока осталась мечтой. Да, пришлось поехать в Донецкую область расписываться. Mm -hmm. Ну, вот как-то так. Ну, mm -hmm. вот уже 20 лет мы вместе. Mm -hmm. Здорово, здорово. Ребят, ну... Он не сказал, что Дима по образованию он, yeah. сказал, об он э, медицинский работник, в принципе, он пейджерный. Mm -hmm. Вот. Ага. Ну, Классические сады паскар, пара, да, медики, педагоги. <сосим> <сосим> Педагог, да, да, да, классика жанра. <сосим> да, да. Да, да, да, но я хочу сказать, что по своей специальности я в школе после того, как получила образование, я не пошла в вот эту школу, потому что а, сейчас, наверное, уже следующий вопрос переходим. Почему, да? Да, да, но да. Потому да. что у да. меня <сосим> <что, сосим> еще, когда помню, был, я не знаю, откуда она родилась, вот во мне, мне кажется, это было со мной всегда мои цели, мои какие-то желания. У нас была, ну, как, наверное, у всех, вот общались там с ребятами, с девчонками да, я всегда ко всем цеплялась. Ну, какая у тебя цель? Вот какая у тебя цель? Да отстань ты, что ты ко мне приставила. Ну, вот какая у тебя цель? Вот, я не понимаю, откуда это во мне. Вот, ну, у меня было, знаете, как мантра. Такие четыре важных фактора всегда. Мне еще было 18 лет, и я всегда ходила. Я буду жить в России. У меня будет любимый любящий муж. У меня будет сын Данил, у меня не будет начальников. Вот это для меня это вот, наверное, вот эти четыре вещи, которые были ну, до, до всего. вот, Потому что вот, почему недавно говорили, да, что все, что я когда-то мешала, оно сейчас у меня все реализовалось. Угу. Вот. Ну, угу. вот угу. а, скажите, а с сетевым познакомились еще на Украине или уже здесь, в России? Как вообще это произошло? А с сетевым маркетингом мы познакомились. Это был конец 90-х, начало 2000-х. 96-й. 96 с работой было плохо. В Украине было плохо с работой. Я поехал в Пермь поискать работу с надеждой, что может там за что-то зацепиться. Вот. Потому что надо было как-то семью-то содержать. Вот. Но я ничего не нашел достойного, потому что что ну, очень было что-то совсем плохо, даже на предприятиях. Меня пригласила родственница на презентацию в Гербалай. Да. Вот. 96 года. год. Да. Я после презентации нашел деньги, у них купил договор и, в общем-то, решил, что пока у меня еще есть деньги на обратный путь, надо приехать обратно на Дебальцево и, в общем-то, начать там развиваться. То есть вот к сетевому мы пришли вот так, из Перми я его привез. Удивительно. Вот. Слушай, Дим, а что зацепило вообще? Почему принял такое решение? Что тебя заинтересовало? Предложение? На тот момент, может быть, эмоции, которые я увидел на сцене. Эмоции, результаты, и, как люди говорили, что, ну, спикеры, которые выступали, говорили, что возможность стабильного заработка. Вот, интересно, э, коммуникации, вот это общение, вот это зацепило. Ну, наверное, я говорю, вот, все-таки эмоциональный фактор больше зацепил. Ну, плюс еще то, что возможно, все-таки иметь доход на uh -huh. тот момент. Вот все искали доход и была, конечно, вот это, не знали, как его делать, но хотели очень. Uh -huh. вот, вот uh -huh. И ты привез, получается, домой. Я привез Гербалайф Дебальцева, да, и мы начали там искать людей, которые сотрудничают с этой компанией, оказывается в городе у нас уже были такие люди, вот. и в общем-то отсюда все это пошло: знакомства, люди, подписания, выездные семинары, вот. потому что марафоны, сказать... марафоны, потому что мы вывозили людей прямо автобусами. Uh -huh. вот. У нас сосед был, он на железной дороге занимал хорошую руководящую должность, Александр Андреевич Романчук. И вот мы к нему бегали просили, Александр дайте нам автобус, мы вам бензин оплатим. А вы нам автобус дайте, нам надо людей везти в Донецк. Жена такая, ну помоги ребятам, да что ты, тебе не сложно. Вот, Романчук нам давал автобус, мы оплачивали бензин, работу водителя и везли из Дебальцева в Донецк людей. Но я так понимаю, с, с Гербалайфом что-то как-то не сложилось, почему-то пошли что-то другое искать, да? Или да, как это с Гербалайфом не сложилось, потому что э, поддались мы на уговоры наших наставников, что нужно сделать большую квалификацию. Mm -hmm. вот, на эту квалификацию нужны были серьезные деньги. Вот, естественно, же денег не было, и пришлось эти деньги одолжить. И одолжили мы их не у простых людей, мы одолжили их у, кримина... ну, у... у криминальных. У день, да, у бандитов, которые связаны с криминалом через наших знакомых. Вот. А и, ну, получилось, да, и получилось так, что там и тоже, видите, экономика скатала, то хорошо, то плохо. Угу. У нас товар стал застревать, а проценты-то ведь дикую. денежки были взяты не просто так, вот, на определенный срок, они были взяты под процент. Сумма была большая достаточно. Вот. И этот человек, который свел нас с этими криминальными людьми, она же и приехала однажды к нам в и говорит, так, ребята, деньги надо возвращать, поскольку у вас их нет. Пришла компания Reflame в Донецк, пойдем-ка мы с вами денежки зарабатывать, чтобы долги отдавать. То есть она нас не спрашивала, хотим мы или не хотим. Пойдем и работать в Арифлейм, долги надо отдавать. И мы пошли. Поехали с ней в Донецк на Reflame офис. Да, Reflame давал кредиты. То есть товары угу. они давали на реализацию, на месяц. Мы, да, были что Мы ехали э, в 4 или в 5 утра, мы ехали на электричке в Донецк, чтобы к открытию приехать, занять очередь. Но мы быстро тогда набрали большие, много товара учить. Да? Уже махарик-то закрутился, люди угу. тоже появились, энергия появилась. и все. И плюс еще факел загорелся в одно место, что деньги надо возвращать. И мы очень быстро, мы заработали а, первый, ну не первый, а вот такой большой доход у нас был сколько? 2000 долларов. 2000 долларов мы в рефлейме заработали. Это был 98 год. Ну, угу. я да. хочу еще заставить один момент. Я понимаю, что это уже история, это уже прошло. Да. А, то есть, а, когда что было не так, да? Ну, понимаете, я вот когда размышляла на эту тему, да, это как будто бы мы занырнули в океан. Дима, просто занырнули. Нырнули, ага, достали большой, большой кусок золота, да? Потом опять нырнули. Ага, какую-то там, не знаю, железяку разрушающую, да? Потом снова какой-нибудь вытащили, третий раз нырнули там, допустим, какой-то алмаз. К чему? Потому что, понимаете, тогда вот все шло лавиной, тебя просто несло. Мы когда приезжали, вот, вот в Гербалайфе когда были, потому что квалификации практически у всех, вот эти там миллионерки, волки и так далее, они там, конечно, рассказывали на, на этой нищенском постсоветском пространстве, да, они искренние, они правда были, но очень многие делали кредиты. Когда уже были, когда я уже была в офисе Алифлэм, мы понимали, что наши 250 тысячи долларов долгу под 15 процентов ежемесячно, да, они, это просто копейка по сравнению с тем, что там было у людей. 10 тысяч долларов, там, ну 20, я была просто, ну, когда приехала, и слушай, так мы вообще, нас вообще лупа. Ну, вообще повезло, ну, да? Да, я хочу сказать, это неграмотность, конечно, это желание двигаться, желание действовать. И когда мы понимали, что как, продуктом ну, продукт мы взяли, то есть, на -то, без пан долларов был продукт. Продукт недешевый. И, конечно, мы, мы, мы работали, я не знаю как, это, это невероятно просто, обязательно всем подряд, ну, близким, родным. А я как раз была ну, беременная старшим сыном. И мне говорят, мы ну, тебе не отказываем, ну, чтобы ну, тебе чтоб тебя не отказали, пошли, пошли, ходили. Вот, понимаете, как было? Люди покупали программу ухода. Почему? Ну, Дима Медик, мы по сей день очень любим пищевые добавки, для нас это вот больше Гербалай все равно, несмотря на все вот эти ужасы какие были, это первая любовь. Это, знаете, mm -hmm. это такой полноценный mm -hmm. опыт, который… И мы много раз уже мы снова заключали договор, договор Гербалаев, но, но как-то не срослось. Это уже вот буквально сравнительно лет пять назад. Но, но что-то там не то. Вот не то, но какие-то добавки мне очень нравятся. Вот. И а, когда люди просто открывали продукты и отдавали в долг, а, а тут капали проценты, понимаете, мы же мы очень много рассказывали, вот эти там бандитские 90-е, но, да. слава богу, у нас таких мы не были в той гуще, потому что мы не доросли до тех бандитов. Да. И просто помню одну историю такое, что мы ну, да, отдали тоже программу, женщина пообещала вернуть, это 200 долларов, это много очень, продукт открыт, а деньги не возвращает, и в общем, там Дима, помню, на скорой помощи, мы просто поехали и просили деньги, вот, потому что завтра процент отдавать надо, но в общем-то там было нечто, денег нет, продукт забираем, мы, я, я плачу, мы его едим. И знаете, был парадокс. У нас есть, была такая фраза, и сейчас это у меня на языке вспомнилось. А, у ребенка у нас, у старшего, была коляска, ну, вот мы покупали такую, типа, ну, какую-то российскую. Айс. Не помню. Ну, типа аист, но там колеса, знаете, вот тонкая такая резина. Короче, у нас колеса стерлись. На колесах резина стерлась дыры. Понимаете, какая была ситуация? Родители, мы жили с моими родителями, не понимали. Денег у нас нет, мы их не даем, нас, дома, нас дома, я... дома нас нет, когда уже лишний раз не просим людей, там, посидеть с ребенком, мы его с собой. Вот, конечно, были конфликты. И тут, получается, на одном из а, очередном каком-то вот, тусовке к нам приходит Арифлейм. Я просто не помню. Действительно, это была волна. То есть в Арифлейм пришел настолько вовремя, отрабатывает долги гербовальщику. Понимаете? Mm -hmm. вот. И, конечно, мы за три месяца закрыли директорский уровень. Это оборот, но ну, очень большой. Очень mm -hmm. большой оборот. Я помню тогда, мы просто брали по 100 каталогов на велосипеды и просто ехали по городу в спортивных костюмах. И в каждое, в каждое заведение, парикмахерская, какая-то контора, мы просто оставляли каталоги, потом ехали забирали, собирали заказы. Ноги многие говорят, ой, что там они зарабатывают, это не в спортивных костюмах, ну так кто знает, да? Вот. из спортивок не вылезет, потому что на деньгиш надо гонять, город маленький, я хочу сказать, или пешком многие тут или на велосипеде гонять. Но об этом не думали о каких-то рамках, просто думали как это работает, потому что когда тебе проценты, но вот я вспомнил один момент, но очень важный. Ребенку 9 месяцев приходит наш вот спонсор, один из, ну, который нам отложил деньги для их квалификации. И я очень реально оценила, когда мы просили денег, долг, ну, там еще одну, серьезную, ну, женщину, она говорит, Таня, Дима, я вам денег не дам, вы мне потом скажете спасибо. Mm -hmm. Проходит какое-то время, и реально мы так благодарны ей, действительно, Жиринина Ира, я до сих пор вспоминаю, потому что это, это разрушает отношения, когда денег нет. И когда человек, который нам эти деньги занял, она приезжает к нам и говорит, так, я забираю Диму на разговор с товарищами Потому что процентов нет, денег нет, ребенку 9 месяцев, и мужа моего нет сутки. Угу. Я уже там, я не знаю, что, и я говорю, ну что, ну вот, ну что хотите делать? Ну вот нет, да, продать нечего. Но, нет, была квартира еще у нас. Угу. В итоге мы все-таки продали. Родительскую квартиру на отдали эти деньги. Приезжает через сутки мой муж, телефона уже не было, ничего не было. С да -да. чемоданом Розовый чемодан с вот этими знаками вензелями. Нам сказали, ты будешь работать в Арифлейм. В итоге мы за три месяца закрыли директорский уровень. И она была спонсором, там надо было сбоку еще 4 тысячи делать. Она кричала, не, не делайте 10, не делайте, я не успеваю 4. Но в итоге мы получили, мы сделали этот, вот этот первый был бонус, ну, 10 тысяч, 2 тысячи долларов. Mm -hmm. Это огромные деньги. Огромные деньги тогда. Yeah. Вот. И, конечно, когда анализируем, тогда я поняла, что а, где можно и как получить эти деньги. Но единственное, в нашем садыповском государстве мне пришлось открывать ИП, там налоги и все такое. На руки я получила 1100. 900 долларов у нас забрали государство. И нам Арифлейн тогда предполагал, открывайте агентство, открывайте точку... Вы... А для меня это просто... Ну, короче, мы испугались. Что mm -hmm. это, как это, мы не понимали. Потому что mm -hmm. школы были, конечно, но какие в то время были школы. Ну, очень И быстро все произошло. Mm -hmm. Да, да. То есть, понимаете, получается потом те же люди, которые назвали Арифлейн, они пошли в третью компанию. Появилась компания с пищевыми добавками. Тогда, по-моему, мы услышали уже, а нет, Ковалев откуда был? Из или откуда-то? Ковалев уже с да, вот. И, короче, там были добавки пищевые, продукт классный. Вот. Но мы там сделали наша. наша марка. Но мы сделали самый высокий уровень. Единственное, нам тогда, когда нам, мы поняли маркетинг, Просто мы уже, как сказать, не то, что мы его искусственно делали, но мы делали так, чтобы уже максимально взять от компании. Тогда был тоже самый большой оборот у нас. Я не помню, какой конкретно. Но вот, вот в этом промежутке мы, мы, у нас был самый высокий уровень. компании потом, когда поняла, что лидеры прошли в другие компании, все это выгребли, по-моему, она закрылась. Нет, они изменили маркетинг-план. Они потому, изменили маркетинг-план. Они очень много денег в сеть, да. и они остались да, с да. маленьким доходом. И поэтому они резко поменяли маркетинг-план, и нам пришлось искать другую компанию. Но я хочу сказать, знаете, вот во всех этих заморочках, конечно, были люди, которые хотели заработать на нас, которые мы там понимали, не понимали, но Всегда было такое, вот как говорила Лена Рудницкая, нечто эйфоричное, которое невозможно поймать, mm -hmm. да, и, а оно тебе держит, как вот это реально какое-то облак, mm -hmm. Потому что подходя сюда уже, не то, что там мы, допустим, в Ламрыне искали, как-то эта компания, она просто вот в очередной, она у нас седьмая была, девятая. По шуту, девятая. Mm -hmm. потому что понимаете, мы ходили, да, потом появилась еще одна компания, мы туда попали. Там просто кто-то из питерских ребят с мозгами собрали все, что только ходовое, и пустили носить его. Там были колготки, добавки, белорусская косметика. И мы это все возили тачками. Вот у нас была такая тачка, мешок, килограмм по 50. Мы ездили каждую неделю, отдавали мелкий опыт нашим девчонкам, нашей структуре. Помню, приезжаем в Донецк, мы градусники 60 лет, жара. Вообще, да. И... Кто-то говорит, ой, я ехать не могу, жарко. Нет, какую я не могу, у нас не было, нам было брать, тачки ломались. Ну, в общем-то, было много всего. Там тоже сделали. И куда-то Дима как-то ехал, и какая-то очередная компания. Я ехал из Донецка на электричке. электричке. Да, электричке, или поезд, который проходящий был из Донецка через Добальцев на Луганск. И мы просто с какой-то женщиной, даже вот я ее не помню, она мне делала тоже предложение очередное, показала визитницу, визиницу, где были боттеры, uh -huh. вот, и, в общем-то, я говорю, ну, хорошо, давайте я жене покажу, говорю, может, ей интересно. Uh -huh. Вот, я у нее взял, а потом уже, как мы с ней дальше развивали, не помню, дальше это, дальше ну, у меня скучка, дальше я помню, как эта женщина к нам приезжает, там какая-то еще компания у нас была, Луни, Артекстилен, дорогущие там были, знаете, из натуральной шерсти, ну, в общем-то, короче, халат, ну там для элиты, мы-то что, нам бы покушать что-нибудь, а там, ну нам, в принципе, попали, она приехала забрать вот эти, вот эти квалитеты, там, вот эти образцы, и, по-моему, визитку, она достает, там, куча всего, одно, второе, там, как, реально, почему фраза, рифлеем, эй, он пьян, как сейчас помню, мы сидим у нас в комнате, пьем чай, надо сказать, какой-то флакон, я говорю, болтушка. Я говорю, а что это, что это, что это, покажите. А, это духи. И вот у меня сама по себе влетает, а, Дайте телефон. Я вот про визитницу не помню. Может быть, конечно, я была визитница, я помню mm -hmm. флакон. Она мне дает телефон. Нина. Я говорю, вы сами подписаны в эту компанию? Она говорит, нет. Я говорю, как называется? Beauty косметик. Да, mm -hmm. раньше. Mm -hmm. mm -hmm. А я не подписана, говорят, это так, вот меня что-то там дали. Ну, а в это время, когда мы работали с этими вот этими, с добавками, с колбутками, со всеми этими, да, там, там, это женщина-руководитель, она объявила промоушен. кто сделает самый большой товар ворот залит, Она дарит, значит, там, три или пять дней мы отдыхали на, на берегу Финского залива. То есть там было большое мероприятие, конечно, мы mm -hmm. это сделали, я там была mm -hmm. Дима, я была. <laughs> вот. И получается, что офисы, ниже офисы, сейчас после Арифлея, после Кирбалаев, после Круто. А я звоню, такая, Алло, здравствуйте, Нина, а где ваш офис? Она такая, у нас нет офиса. Я говорю, в смысле нет, <laughs> нет офиса. Вот. И вот таким образом мы, мы не помню, то ли я, то ли мы вдвоем тогда приехали к ней. Да, вдвоем и я увидела у нее Ниночку, это наш спонсор, да? Холина, у нее лежали там, не знаю, штук 100 пробников, вот эти, вот, вот эти двушки, которые, ну и начались. Мы когда приехали, а, миллиард было вопросов, конечно, у Димы, а, вот. и там еще одна девушка была. А, женщина. Опять эта нудная пара приехала. Она потом сказала, Лена Зеленская, конечно, мы уже потом дружили со мной. Да. Вот так мы попали в Ламбре. Сейчас одну, еще скажу одно очень важное слово. Вот, когда Действительно, мы не искали. вот Нас туда пришло, привело, и на одном из семинаров, хочу что сказать, для меня очень важно, и лично для меня определяющее. Именно в компании Ламбре нас наш вышестоящий спонсор познакомит с Господом. То есть мы пришли к Богу. Мы тогда поверили в Иисуса, и вот с тех пор я очень благодарна. Вот для меня компания, это действительно это наша вера, это наша вот какая-то поддержка, это, это просто, вот это, это Бог. Сколько раз хотелось уйти бросить, но не получается. А почему хотелось уйти, Тань? Почему хотелось уйти, когда родился второй ребенок, и я понимаю, что я не удел, и не совсем понимание дома, поддержки нет, а родителей нет. Дима работает, ему сложно, психо эмоционально, конечно, вот эти перепады. и ну, очень тяжело. И я ее все хочу бросить. И я помню этот момент, когда я сижу с Давидом, он маленький, что там, еще неделя, да, я ее все брошу, и мне приходит такое, ну, вот опять же, знаю, что он, Господа, ты хочешь уйти, а люди. Mm -hmm. Понимаете, вот эта фраза, а люди, то, что ты, и я, конечно, тогда просто, ну, ну то есть, это не просто то, что вот, мы с людьми, да, Потому что для меня это бизнес, наверное, деньги были на последнем месте, скорее всего. Поэтому были раздраи, потому что надо было реально, потому что мужчине надо ему конкретно деньги, для меня это совсем другая сторона. Поэтому мы вместе, мы друг друга дополняем. Я хочу, я еще хочу что рассказать из нашей истории про Мы же когда подписались, да, Донецк, Украина, это же все вот такие семинары, где Женя Коваль, Бега, вот, мы же... Когда Петр ней, там, Петр, да, это была такая да. домашняя компания. Когда мы уехали в Россию, это оказалось далеко. А, в самой России еще в Москве, по-моему, тогда уже после уже образовал, по-моему, уже агентство, да. Но мы же такие шутер. патриоты, да? да, И мы такие, когда позвонили к ним туда, к Любе Максимовой, ребята, у нас товара мало, и поэтому еще да, у нас а уже не ассортимент уже был сумасшедший, уже было у -у -у. все. Uh -huh. вот. Я говорю, слушайте, а как вы там еще работаете в Москве, у вас товара нет? Я говорю, uh -huh. они такие, ну вот так потихоньку, еще надо под заказ и ехать туда, в Москву. Я говорю, ладно, мы пока к вам не пойдем на Москву, мы будем уже не получать товар. Uh -huh. И мы несколько лет получали товар uh -huh. из Киева, проводниками, поездами. Uh -huh. Мы здесь товар продавали, я ездил на рынок, менял рубли на доллары. И уже не муж Андрея э, в Киеве от меня встречал проводников с этими деньгами и mm -hmm. однажды так получилось, что я дал огромную сумму, ну на то время для меня огромную, там или три или пять тысяч долларов я передал просто вот так вот по рукам, вот. И потом Женя говорит, ты знаешь, говорит, поезд пришел, проводник говорит, денег нет. Ну короче, Андрюха вызвала ОМОН, они там нагнули всех проводников, деньги выпили, ну там уже все уже было это самое. 90 90-е Да, да, да, да, да. да, да. Так это еще один момент. В Угле мы возили этот товар прямыми вот поездами, жуть просто, искали логистические цепочки. Поезд шел через, мимо, мимо Перми, шел в Екатеринбург, в угле. Я садился в городе Чернушка, Пермский край, и ехал в этом поезде, искал проводника, который везет для меня в угле это, эту продукцию. Ну, Она мне потом это все отдавала. Я как поросенок весь в угле, это выходил на перрон. Ну, мне главное, чтобы у меня был билет, потому что без билета же полиция останавливала. Вот. А там ну, да. дальше уже геотехники. Я уже с Екатеринбурга ехал уже в Пермь уже с товаром. Вот так. А еще очень важный момент. То есть вот Наталья Куликова это помнит, а, мы каждую неделю собирали заказ. То есть вот, допустим, в вторник Дима выезжает на Москву, вот так сутки ехать до Москвы, сутки назад, с вокзала на вокзал приезжает, и там единственное, а это же получается, ну как, товар же не лицензионный, если с Украины, там же какие-то заморочки. Mm -hmm. вот. в итоге, в итоге Дима нарисовалась крыша, он взял себе крышу, то есть таксист. значит, там сколько ехал? Он так? меня крышивал, я, я опять Представляете, это мы уже потом анализируем пять, ехать пять минут там с вокзала на вокзал, с Киевского, там до Ярославского, да? значит, он берет, он берет полторы тысячи тогда, еще 20 лет назад. То есть он его забирает с одного он, забирает, он привозит на другой, идет с ним на перрон, проходит мимо этих милиций, они там у каждого, оказывается свой, свой метр, свой, это, мой, это мой, все это, проходит, в общем-то, крыша назад, и все переезжает. Вот, вот за это все за вот эту крышу, и так, Сергей, мы выезжаем, мы говорили, так каждый я день. Я ему накануне всегда звонил, говорю, вот я завтра выезжаю, вы будете? И говорю, ну, на работе, да, буду хорошо. Работе? На ну, работе. То есть это, конечно, тоже ушло давно в старину, как будто бы это была, ну, другая жизнь. Но это было. Ну, смотрите, вот, вот, сейчас, вот, вот сейчас вас слушаю, да, вспоминаются какие-то и свои там вот эти все истории. Мне кажется, кто начинал бизнес тогда, у всех есть какой-то целый сундук этих историй. Бэкграунд, да. Да, да, да. И, и вот мне почему-то кажется, что... В таких историях и куется, собственно говоря, характер, сила, мощь, вот это вот, попробуй, вот, вот, вот сегодня тем, кто начинает бизнес, вот это, наверное, вообще кажется, чем-то вообще, это какая-то фантастика, какой уголь, какие, какие таксисты там, какая крыша вообще, да. И доллары там, да, проводниками. Да, да, да, доллары проводниками, как, как, как, о чём вообще? Вот, поэтому, наверное, вот это вот такая школа, которая закаляет, и другое дело, что в современном, в современном мире, в современное время свои трудности, свои сложности, и вы, как мне кажется, такой пример того, что практически любую сложность можно преодолеть, любую проблему можно решить, если действительно нацелиться на решение этой проблемы. Всегда можно найти способ, как разобраться с этим. Да, проблемы другие, но подход, он, если ты хочешь достичь чего-то, то подход остается. Так? Да, согласен нас, потому что знаешь, что вот сейчас иногда, когда начинаешь да, с новичками общаться или ну, какие-то вопросы решать, вот бывает звонишь, да, а трубку не берет. Потом я узнаю, она говорит, вы позвонили в то время, когда я ужинаю, думаю, господи, если бы мне позвонили, когда я ужинал, да я бы схватил бы эту трубку, если ты я послали. вижу, что это партнер звонит. Да, да, я, да, бы да. Просто, я бы сразу, да, алло, что надо, давай, прямо сейчас решим, неважно, я ужинаю или я там еще чем-то занят. Люди, ты видите как, какой уголь. не знаешь, какой уголь. Не какие ахиньки, да. Я знаешь, вот э, какой важный момент э, хотела сказать. А, вот когда вот это все прошли, э, потом, ну, я там еще готовлю на презентацию маленький свой спич, да, минутный, там я сегодня я там мы мысли пришли. Вот, э, ну, когда мы прошли вот этот весь, ну, обстоятельства жизни, когда, конечно, было другое, это были эмоции, это были там слезы, много всего. А сейчас просто я понимаю, когда вот мы вошли, когда мир вошел в серьезный кризис, да, вот 19 год, 18-й, я знаю, что люди просто многие в шоке, кто-то кончается самоубийство, а мы его не заметили. Mm -hmm. Вот честно скажу, мы его не заметили. Во-первых, помогает вера, во-вторых, ну, знаете, как, как, говорил один мой хороший знакомый, у каждого в жизни была так курица. Которую кто-то приносил. Когда тебя кто-то, когда у тебя просто реально не было кушать, тебе реально просто приносили курицу там, или вот приходишь, там, общаешься, ну, допустим, мы ходили в церковь, да, там просто общаешься, просто реально нечего есть. И люди приносят, знаете, тебе целую сумку. Крупы, масло. Это ты просто сидишь, рыдаешь, и говоришь, господи, спасибо, это просто чудо. И реально, знаете, вот, ну, как казалось, да, кого сейчас с этим удивишь? но это, ну, это правда. И в наше время сегодня есть люди, которым элементарно нечего кушать. Но это уже не по теме. Это не по теме, но это и про жизнь. Правда? Это же да. все про то, где разделить, сетевой или бизнес и жизнь. Где-то где грань. Это единое целое. Ну, какие-то да. да. Не грани. Ну вот, то есть вот эти все кризисы, да, 20-е, ковидовские кризисы, ну, мы их не заметили, действительно, они пролетели вот так вот. потому что в работе, uh -huh. когда работаешь, да, оно uh -huh. не замечаешь, потому что все время в процессе. Uh -huh. А когда человек сидит и чего-то ждет, понятно, что это вот его так давит. Uh -huh. Uh -huh. Ну вот мы с вами перенеслись в современное время, да, то есть вот yeah. сейчас. Что для вас, Ламбре, сейчас? Как вы работаете? Что это для вас? Говори. <смех> Говори, говорю. <смех> ну вот, что для меня сейчас? Да, какой-то пришел момент, я знаю, что у каждого человека есть. Приходит момент, когда спрашивают, зачем я живу, кто я, да, моя, там, мой смысл жизни и так далее. Кто-то в этом застреет на многие годы, и улетает, там, не знаю, в Тибет, или еще куда-то. Кто-то заземляется, кто-то Че, да, ты не страдаешь, тебе делать нечего. В общем-то, у всех разное и, конечно, я анализирую: я середина между улетевшими и заземленными. я далеко не улетаю, мне не дают улетать муж. Бог знал, кого-то мне будут давать. Он действительно такой, он заземляет более такой реалист. И в любом случае, я анализирую свою жизнь: я жила многие годы с позиции жертвы. Но при всем при этом девочка, которая обижена, однозначно были про обиды, как и у любой, да, раненая личность, раненая там внутренняя, и понимаешь, что никому эти проблемы твои не нужны, они там живут, и все вообще все но научился как-то с этим жить, но все равно ставишь цели, движешься, да, достигаешь. И для меня вот эти, э, вот позиция жертвы у любого человека, или позиция мне должны, да, к примеру, параллельно, да, она притягивает однозначно обстоятельства, которые, ну, скажем, разного уровня сложности, скажем так, да? Вот. Но ты в процессе понимаешь уже, что это только ты притянул. А с другой стороны, вот если пофилософствовать, может быть, и надо было пройти этот, этот, этот путь, не знаю, тоже. Но я поняла, что была, была позиция жертвы, да? У -у -у -у -у. При я это делала, строила. И сейчас что получилось? В итоге я научила оценить себя, свой продукт, бизнес, окружение по-другому. И я сама продукт своего продукта. Однозначно, конечно, благодарна Господу, что он провел меня через все это. И действительно, я благодарна Богу, благодарна моим наставникам, которые были в моей жизни. Да, это Нина Полина, Женя Коваль, Оксана Вега и Гульнасты. Это, наверное, самый близкий, самый родной. Хоть мы дистанционно, да. Вот, однозначно, моя семья а, за меня. Спасибо, просто за меня, так как, какая есть сейчас, а, потому что я стала другой. И когда период вот этой а, трансформации вот, произошел, наверное, на форуме в Москве два года назад, угу. я говорила, да, потому что бежишь, бежишь, бежишь, и когда я услышала, почему, это, я думаю, тоже очень много. Этот вопрос будет важен каждому, кто слушает, да, почему я не достигаю чего хочу. Вот вот классическая фраза. Я там у моих партнеров и так далее. Вот я 20 лет. И что? И где наш результат? И все, понимаете? То есть это говорит про про красное и соленое. Mm -hmm. Это совершенно разные какие-то категории. Понимаете? То есть, с одной стороны, это формирование личности, прохождение через вот, этих, вот эти сложности все. А параллельно это уже выдается как как финансовым результатом. То есть моя ценность, мои желания, вот это все, когда все это стоит на, как пазлы в картине, стою, тогда получается красивая картина. А мы тут криво хотим много денег. Не всегда цели были моими. Когда действительно меня это штырило, что называется, я вот эти все годы, я жила не своими целями. Я делала, потому что надо было маме, там, папе. Там, потому что что скажут, потом надо было мужу, потом надо было спонсору, потом надо было Константину Павловичу, потому что там еще были должны, это мои тараканы, кому-то должны, да, mm -hmm. вот, и я очень благодарна Константину Павловичу и, и Юрию Ивановичу Шацких, которые какие-то пазмы ставили, но совсем уже стало нормально, вот, когда я поняла, что я, это не мои цели. И когда я это озвучила, я не боялась это озвучить, когда начала себя оценить, я стала устанавливать свои рамки, что если я скажу так, как я думаю, никто меня по стенке не размажет, да, не понравится, mm -hmm. я перестала быть удобной. Конечно, какие-то конфликты начались, но здесь началась трансформация моей личности, что, действительно я начала оценить себя, и когда я сказала, что всем, да это не мои цели, я не хочу ничего, вольность-то значит, я не хочу все, что... это не депрессия. Все, что я хотела, мое родное, оно уже все случилось. Uh -huh. но я в этом периоде жила, тем более, вот эти годы, вот это, да, вот два года. А как дальше? Ну, хорошо, если я живу дальше, да, у меня все устраивает. Значит, мне нужно делать так, чтобы... Кого я люблю? И мне просто приходит, да ты помоги достигать людям целей их, которые они хотят. Вот, чтобы тебе было вместе, потому что вот мы одна семья. Мы совершенно разные, но мы настолько родные, Действительно, мы друг друга дополняем. У Дима есть такие качества, которых у меня нет и не было. И очень часто я по этому поводу там рассталась. А сейчас я не расстраивайся. Он любит порядок, устройство. Да, это классно, хорошо. Но я это, не, я это не вижу. Для меня это вот, ну как, я понимаю, чтобы какие-то были конфликты. Я, для меня глубина важна. Душа там какой-то. Но я принимаю его, и он принимает меня. Это настолько ценно, настолько важно. Мы на разных... Вот Действительно, Бог нас дополняет. И mm -hmm. я это, когда поняла, увидела, что и у меня вышли вот эти цели. А как это было раньше? Ой, хочу столько-то баллов. И с кожи он лезут. Там раньше долги брали, кредиты брали, все это. А в итоге разочарование, проблема. И еще у нас большое чудо произошло, что вот год назад мы совершенно издались от всех долгов, кредитов. Потому что, да, были долги, потому что почему были, потому что на развитие бизнеса, потом ошибки, потом проценты на проценты, но в итоге и когда ты живешь без кредита, когда первый раз мы все-таки вот идем в магазин и не смотрим на цены, это здорово, и это так классно. И я очень благодарна моему мужу за его дальнозоркость, за его глубину, потому что у нас очень много товара дома. да, вот, Таня, спасибо, что сказала. Это благодаря Дине, да, ему, потому что вот эта вот этому порядку, стру, скрупулезности, у меня этого нет, это только он. Я вот, кстати говоря, один из вопросов у меня был, который я вам не давала, но я думаю, надо Диму обязательно попросить рассказать. Для чего Дима держит у себя достаточно существенный запас продукции? И когда мы это обсуждали два года назад, я говорю, Дима, зачем тебе так много, уменьши? Но Дима все равно на своей волне. И вот сейчас, в такие времена, когда, например, есть какие-то перебои, я прекрасно понимаю, что это очень правильная стратегия. Дим, зачем тебе это нужно? Как тебе это помогает? Да, товар у меня, ну, я вот, Таня, давай посчитаем последний раз, сколько сейчас уже по новому прайс-листу, не дошли еще руки, но коробка такая, нормальная, хорошая коробочка, как средний чемодан. Килограмм, наверное, 30 или 50, не знаю, как мешок, мешок Для чего мне продукция в запасе, да, и, в общем-то... Я тоже всегда с этим людям говорю, ребята, если вы э, работаете да, в какой-то отрасли, особенно в бизнесе, вам обязательно должен быть, э, ну, у вас должен быть запас продукции. Это нам вот это качество прививающего поле на Нина, когда мы начинали mm -hmm. да, это в Украине. Она говорила, я всегда беру товар для себя и для своих цыганят, там, ну, для просто. своей структуры, и получилось так, что плюс у меня еще бабушка моя по отцовой линии, она человек, который прошел войну, различные лишения. Помню, когда я всегда приезжал к ней в гости, и вот в то время, что же еще, вот там, майонез, шпроты, какие-то такие продукты дефицитные, у нее всегда все это было. И вот какие-то праздники, бабушки приезжали мы с семьей, у нее всегда стол ломился, хотя в магазинах, в принципе, купить нечего. И что-то мне вот это, видимо, так сюда упало, думаю, так, тем более, что мы работаем в такой компании, когда сегодня есть, завтра нет. Да? Угу. А, я очень люблю очень быстро исполнять заказ. Вот если uh -huh. я сегодня заказал, да, для меня скорость выполнения заказа – это вот приоритет всегда, да, и когда uh -huh. я, например, узнаю, что, блин, надо целую неделю ждать, ну, как-то меня это уже так уже напрягает, да, и сейчас, имея запас вот, у себя, да, на руках, я помогаю нашей структуре ну, быстрее обслужить клиента, быстрее сделать денежный товарооборот и что-то новое заказать. Деньги, которые у меня в товаре, я практически их не трачу. То есть mm -hmm. они у меня все время в обороте, я их оттуда, э, ну, мы их не проедаем эти деньги, mm -hmm. я оборот только ставлю, наоборот туда только еще вкладываю вкладываю, потому что вот в этом году я вложил, ну, как сказать, такую существенную сумму, потому что уже было такое представление, что какие-то продукты у нас заканчиваются, да, вот ходовые номера. Mm -hmm. Особенно предупредили, что вот э, там 28-й, 34-й, вот такие, да, что вот они… У нас еще есть. Да, и у меня они еще есть. 34-й, вот на днях только последний у меня флаконы забрали. 28-й у меня еще есть вот такие самые КДВ, это все есть у меня еще. Вот. Потом я буквально тоже а, в конце марта я делал с Москвы заказ через интернет-магазин, потому что в Казани уже товара не было, у них mm -hmm. на, на сайте товар есть. Думаю, так, я закажу, я еще туда денежку выложил. Mm -hmm. вот. сейчас это, благодаря вот этому обмену, да, человек заказывает что-то, Например, на складе этого нет, но бальность одинаковая, денежная цена одинаковая. Я mm. им это отдаю, за счет этого идет товарооборот. И, кстати, в марте мне это очень помогло. Yeah. Потому что yeah. чего-то yeah. чего уже не было, но благодаря вот этим запасам... да. У меня, конечно, часто там может быть 11-го 6 штук, там 21-го 10 штук, там еще какого-то, но я смог помог людям обеспечить весь товарооборот, обеспечить всех клиентов. Ситуация же выровняется, у меня и продаж, это 21-й, 11-й, 7 -й, это, и я снова потом пополню запасы. Вот, но это Дима, очень большое. Дима, вот, вот, я вот просто... как раз за это тебе вот хочу сказать спасибо, потому что действительно отзывы были очень прекрасные, удивление от клиентов, от консультантов, как? Сегодня она заказала, завтра уже получила. Спасибо большое. Да, это огромное подспорье, огромное. И еще большой плюс при работе с клиентами. То есть если Дима больше работает со структурой, то я, конечно, работаю больше с клиентской базой. И когда вот у меня есть, сейчас даже покажу, вот у меня стоит такая штучка, здесь я так смотрю, а тут я провожу встречу. А что на штучке написано, Таня? А на перечень, что, перечень ароматов, какие есть на наличие, есть наличие. 20, угу. 50, да, да, да. То есть вот так. И, конечно работаешь, ну, ну там 90 товара есть, конечно. Угу. И конечно работаешь уже на, на, на вот эти ароматы и тут же есть есть, в общем-то тут же опять же скорость доставки, это довольно клиент и так далее и так далее. Угу. То есть это уже, это уже привычка, это, знаете, ну, по-другому даже уже не представляю, и, и когда вот так, чуть что, деньги надо, он товары не продавает. А еще очень важный момент, качество моего мужа, вот допустим, у меня заказ, ну, мой же заказ, да, он никогда мне флакон не отдаст без оплаты. Таня, маржу, забирай все, я забираю. А тело там не надо обратно, я же должен его вложить. Мы с кем-то делились, вот не помню, по-моему, еще где-то, а как это? Говорю, ну так, я, и клиент такой, вы знаете, у меня муж занимается логистикой, он мне товар не отдаст без денег, потому что это же склад как? Вот И на самом деле, да, и знаете, как есть на кого сослаться всегда. Но у меня, знаете, у меня консультанты все привыкшие. Если мне люди заказ отдают, то есть э, они уже понимают, что за заказом сразу же должна идти оплата. То есть не так, что заказ сделали, там чего-то там ждем непонятного. да? Нет, люди у меня приучены. Если мы делаем заказ, значит, мы сразу должны его оплатить. Клиенты также так сразу платят, даже очень много мне последнее время клиентов совершенно новых. И как-то так я тоже, с одной стороны, удивляюсь, с другой стороны, люди доверяют, тут же эти деньги переведу. И я уже понимаю, чувствую себя ответственно, да, внутри уже. И, и, и да, мы работаем честно, но вот когда те потому что это, это очень ценный момент. Даже вот через интернет мы с людьми работаем, да, у нас есть товар, отправлю. Были такие, которые не доверяют, да, но наблюдали, наблюдали, все равно заказ сделали. А ты же тоже переживаешь. А вы кого-то кидаете? Вы знаете, говорю: нет, в такую ситуацию чувствую, что, конечно, себя некомфортно. Но я к тому, что мы вышли совсем из долгов и. И с, э, в долг никому не даешь, и, э, и не берешь, вот так вот, да? Ну, ладно, потом, ладно, да. Это важная позиция. Вот еще Und... вот такой быстренько пример, что у меня вчера на работе купили э, маску чайного дерева. <гане> вот Я говорю, на карту деньги кидали, она а готова, нет, у меня там телефон кнопочный, не могу тебе перевести, на тебе наличку. <гане> вот Она мне наличку отдала, а мы с Тання в город поехали, и так, говорю, домой идем, говорю через банкомат. Я говорю, мне надо деньги кинуть на карту, я говорю, заказ уже скинул уже на заказ я эти деньги должны уже на заказ уйти завтра mm -hmm. но ну, они сегодня уже оплатили то есть mm -hmm. это навык такой очень важный инвестиция да. это вот вложить вот в этот товар это очень важный навык спасибо что показали на своем примере вообще как это работает и потому что мы очень часто с чем сталкиваемся даже например я уже не говорю о том чтобы держать какой-то запас да? то есть хорошо если консультант к этому приучен если мы его приучили это хорошо но если даже нет то как получается, я продаю ли, бонус ли получаю, да, тут важно завести себе навык, правило, что из заработанных денег ты часть должен вложить в бизнес, то есть у тебя все равно должно это вернуться в бизнес, какая-то часть. И мы даже как-то, я помню, но ну, это уже более лидерс, лидерская такая тема, проводили с вами встречу на, типа, на тему инвестиционного мышления в бизнесе, о том, что на старте вообще хорошо, если вы все деньги, заработаны в этом бизнесе, возвращаетесь снова в бизнес. То есть вы же до того, как стартовали в этом бизнесе, как-то жили, то есть мы на что-то да. зарабатывали, то есть вы каким-то образом себя обеспечивали. Поставьте себе такую планку что деньги, которые вы заработали, вы возвращаетесь снова в бизнес. И это не, не обязательно в товар должно быть. Да? То есть товар – это один из вариантов. То есть в развитии себя, в обучении, в поездке на события, на, на, на, на то, чтобы нарабатывать какие-то инструменты. То есть в бизнесе всегда есть во что вложиться, если ты планируешь его развивать. И самое важное, наверное, самое ценное вложение – это в себя. Вот, Тань, спасибо тебе за то, что ты поделилась этой историей, потому что новички, когда приходят в бизнес, чаще всего интересуются какими-то вот инструментами, да? а, а как не работать с клиентами, а как проводить встречи, то есть вот навыки, как мы их называем, hard skills, да, то есть эти жесткие навыки. А Ты как раз рассказала о том, что называется мягким навыком. Это наше внутреннее состояние, это наша работа с собой, со своим, со своим внутренним, это так называемый внутренний маркетинг. И практика показывает, что без внутренней проработки все внешние какие-то инструменты, они не приносят нужного результата. То есть как бы ты, ты там э, не научился бы, ты можешь всю коллекцию изучить, ты можешь маркетинг план весь изучить. Но если у тебя внутри есть какие-то вот как ты говоришь у кого-то состояние жертвы, у кого-то страх какой-то невероятный, у кого-то самооценка низкая, то есть э, ты работаешь с позиции снизу, да, с, с людьми разговариваешь, то это не будет давать того результата, который мы хотим. И, нас? Да. Не, я, я, я сейчас просто еще хотел. Перейдет меня, извини, пожалуйста. Вот. Просто вот для со стороны. Таня перестраивалась год. Вот год шла вот эта вся перестройка. То есть я так со стороны наблюдала, я, конечно, переживала. Я не до конца понимала вообще, что происходит. Я, я не думала, что тебя действительно так сильно торкнуло э, то, то, как мы прорабатывали это на форуме. Я видела твою реакцию, я не, но я не могла оценить, насколько это глубоко в тебя попала, да, То есть вот насколько, видимо, пришло время, когда пришло, вот, нужно было этим заняться. И весь этот процесс шел через практически год. И через год Таня появилась другая. Она, она пришла другая. И наверняка тот результат, который вы получили в марте, это в том числе отклик на твое состояние. Новое, новое состояние. Да, продлить вот то, что ты говоришь, что а буквально вчера у нас на лидерском мы с тобой ты сказала фразу, которая именно, она меня обозначила, мои мысли, а, потому что что ты хочешь, честно, ничего не хочу до машина, но оно меня не вставляет. Но даже я поняла, что если я это буду делать с насилием, это насилие себя. Я знаю, как только начинается насилие, я покрываюсь черями. Был период в моей жизни такой, потому что это вот такое. Когда оно от души, от сердца, ты, ты живешь вот этом вот в гармонии сам с собой. Когда ты увидел, какой ты хочешь быть уже состоявшийся, и ты не, не, не с кем-то, вот. И когда ты сказала, что а, я просто играю в цифры. И меня вот тут топнуло. Да, я играю в цифры. Мы поставили цифру на вот тысячу. Ну, будет, но ну, будет тысяча. Причем для меня там были не деньги. Uh -huh. вот, вот как это объяснить? Это нонсенс. Но я это спокойно говорю сейчас. Я не читаю себя там, ненормально. Знаешь, что это проблема у многих. И я это могу озвучить сейчас в присутствии всех. Да? Для меня это был, наверное, процесс вот этот, вот этот драйв. Мы, наверное, привыкли всю жизнь жить в каком-то адреналине. Только, <с только, <с только <с знаете как, в не экологичном, а в негативном, потому что ты все время живешь в напряге. Тут у тебя пришел покой в мир, так сказать, ты пришел ко всему тому, что есть, но, но опять чего-то не хватает, но так мы устроены. И тут нужен адреналин только с, с плюсом, да. конечно, не все гладко, много, как в любой семье. И когда ты вот сказала, что играем в цифры, вот Тысячу поставили, а неделя остается, а мы уже тысячу сделали. Я говорю, опять же, возвращаясь к моему Богу. Если бы не Бог, я не знаю, господь. Ну вот тысячи есть, ну пусть будет полторы, ну тебе что стоит? Вот. А Дима, стратегический эффект, мысль так, если не хватает, мы там уже знаем, уже что делать надо. У меня уже планы были настроены, я В уже себе, наверное, ну... Посчитал, быть, сколько надо. Я все уже просчитал, что надо делать. А я говорю, понимаете... Гульна как... знает, верно, да? Ну, конечно, да. да. Я говорю, как важно просто верить. И знаете, последняя неделя, это просто был как анекдот. У нас, мы с тобой как на, на чемпионате мира по футболу, я помню это. Так, тысяча, десять, тысяча десять, ага, смотрим. Короче, мы заходили, Дима, я раз 60 каждую. Ну, последнюю неделю, да, наверное, в течение дня больше 50 раз, да, точно. Проверяешь, проверяешь. Реально, понимаете, ну я вот сейчас будем говорить как мы работаем. Я работаю через рекрутинговый инструмент, и приходят люди совершенно посторонние, не знаю, что приходит. Раз Гульна звонит и говорит Гульна, Таня, у тебя там что-то было, кто сделал? Я не знаю. То есть, понимаете, когда ты просто не даешь момента сомнению нисколько, опять же, я свою ситуацию не ради чего, не ради дома, не ради денег, я даже принципиально не стала считать, какая там будет сумма. Вот я просто хочу эту, эту цифру, понимаете, все, я верю, что будет эта цифра. За этой цифрой, конечно, люди, и чьи, чьи, человеческие жизни, люди, понятно. Вот. И когда это все свершилось, мы там уже закрыли тысяч там, на, на, на 70 баллов больше, чудесно, слава Богу, и вот тогда, ну почему бы не, не каждый месяц, а теперь 3500, у нас есть так, тайный клуб 3500, почему нет, ну почему нет, я как-то тоже говорю, Бог, вот у нас были несколько миллионов, был долг, ну почему теперь с плюсом, ну они мне зачем, ну они не зачем мне, ну просто пусть будет красивая цифра, правда. Вот, ну вот такая ситуация, понимаете, я отлично не гонюсь, и для меня это сейчас, я от этого кайфую, от того, что я а, не, ну, не так мыслю, как на стиль бизнес, надо стоит цель, ради чего, ради чего материального, да, мы не знаем, чего мы можем хотеть, пока нам не показали картинку. Uh -huh. Но меня это не греет, меня устраивает то, что есть, значит, что-то греет другое, более uh -huh. глубокое, но это мое состояние. Но меня греет цифра, хочу 3500. <связать> я хотел поделиться, хотел поделиться своим состоянием, вот, <связать> э, что я делаю, да, значит, э, вот, э, это когда это было, до 2007 года это было, да, когда мы уже жили в Перми, да, и я устроился на работу, вот, э, мы развивали, мы тогда уже, по-моему, перешли на Москву, я, потому что уже в Москву ездил, и, в общем-то, все пошло в гору. И в 2007 году, в конце года, где-то в ноябре месяце, я говорю своему руководству, что все, я рассчитываюсь, потому что у меня есть дело, которым я занимаюсь, оно мне приносит хороший доход, и, в общем-то, все идет на подъем. Вот. Ну, все рассчитался. И получается, что... Шесть или сколько лет там у меня работали? 2007? Ну, а, сейчас скажу, 2007. Ну, четыре года. Короче, четыре года. Это я сейчас свое состояние... Скажу, к чему привел. Четыре года мы как-то вот э, жили на вольных хлебах на Ламбре, да? Мы сняли офис, там Константин Палыч нам помогал с арендой и так далее. Вот. И получается так, что, видимо, я не рассчитал свои силы. Uh -huh. вот, э, у меня появился страх, появились долги. И мне пришлось в 2010 э, году снова вернуться на производство, на работу. Вот. Э, но ну, бизнес-то мы не бросаем, да, ламбре мы не бросаем, и работаем. Но э, страх, что вот за эти 4 года сколько накопилось вот этого всего, и проблем, и финансовых проблем, и других проблем, он у меня остался до сих пор. Mm -hmm. И на сегодняшний день я ламбре рассматриваю только как дополнительный доход, никак вот э, бизнес, э, как, ну, за счет которого я смогу жить. И он мне этот страх до сих пор не отпускает, я не знаю сколько пройдет времени, да, пройдет у меня этот страх, не пройдет этот страх. Но даже если будет очень большой бонус, очень большой результат, я просто, может быть, позволю себе что-то большее в жизни. Но вот э, пока чтобы оставить основную работу, э, я себе такого, ну, этот страх у меня не пускает. Угу. Ну, хорошо. Хорошо. Видишь, ты, Дима, сам проговорил, то, собственно говоря, какому страху ты будешь смотреть в глаза? Так я знаю его, конечно, у нас. Угу. Хорошо. Вот. Тань, Дальше, а, идем. Раз, да. Дальше идем. Да, Тань, а, мы уже с вами больше часа, так что сейчас будем постепенно уже приближаться угу. к завершению нашей встречи. Люди уже устали от театра. Вот, да, лю, люди, вы устали от нашего театра? Пока нет. пока нет нет нет не устали очень даже спасибо. интересно угу. а, Тань, расскажи а, как ты работаешь но ну, кстати говоря вот прежде чем Тань, начнешь рассказывать да я просто хочу прокомментировать то что дима сказал дима а, вообще на самом деле а, Меньше надо слушать то, что э, Дима говорит, надо смотреть то, что он делает. И да. поэтому Дима, когда говорит, что там, да, это для меня дополнительный доход, это для меня так, это, ну, я понимаю, что, я теперь понимаю, что это тобой движет вот этот вот страх, и ты, наверное, это больше сам себе говоришь, сказать, что вот, все нормально, то есть э, не надо ничего там бояться, то есть все, все это, все под контролем. Но на самом деле то, как Дима вкладывается на то, что он делает регулярно, ежедневно, для того, чтобы получать результат, вот по твоим действиям нельзя сказать, что это для тебя просто дополнительный доход. Это нечто большее, но я теперь знаю, почему ты периодически декларируешь свою позицию. Теперь я буду знать, с чем ты, с чем ты встречаешься внутри себя и что тебя вынуждает вовне декларировать такую позицию. Вот. А что касается Тани, у Таня, Тани наоборот. Таня, расскажи, как ты работаешь. Ну, начать с того, что я сама по себе как реактивный двигатель, как ракета. Я могу лететь, могу сидеть. да. И когда бывает, ну как сидеть? В том смысле, что внутреннее. Потому что, опять же, когда ты думаешь, я очень страдала от этого, самоосуждение, что я ничего не делаю, бы, знаете, когда просто у тебя ни на что не, не, не наворачивается. Хочется, есть у меня любимая фраза, хочу влезть к зверям. Все. Хоть конфликты, хоть не конфликты. Вот делай, да тебе сколько раз говорить. Нет, но если она уйдет изнутри, я это делаю сразу же. У нас ты знаешь. Если она у меня лежит, я, слава богу, есть такое качество, что если что-то есть, я делаю это сразу же. Или не делаю вообще. Вот. Как я работаю? Я очень благодарна Диме, потому что так кропотливо, как он, работать не умею, а, потому что у меня действительно от этого, наверное, какие-то скачкообразные результаты, Но ну, поэтому у меня и такой стабильный муж, вот, я больше, для меня важна именно глубина, именно, я сейчас нашла себя именно вот в парфюмерных примерочных, даже Сейчас анализирую, что такое арома-психолог. Это действительно, когда ты знаешь психологию аромата, когда ты знаешь психологию, причем не дипломы, а я это понимаю изнутри. Когда съедет передо мной человек, я задаю вопросы, и знаете, я кайфую от этого. То есть реально мы здесь, когда я приглашаю на парфюмерное примерочное, я говорю, вы не представляете, что это будет, мне само даже интересно, это будут у вас погружение в себя». Вот эти время, вот эти два часа, там, времени полтора, мы говорим о человеке, где мы зачем тебе это надо, там, что-то такое-то, там, вот, купили, не купили, понимаете, и вот здесь, конечно, ну, я знаю своего мужа, ценю, я ни в не навязываю, я не буду его грузить тем, что я услышала, во-первых, то, что я слышу на встречах, это судьба конфиденциально, тут мое офис столько всего слышал и слезы, и сопли, и всего. Ну, девочки, нам же надо, и когда она говорит, два часа говорили обо мне, понимаете, она просто вообще, она не понимает, как это, но конечно, кайфует, ее услышали, а женщине нужно быть услышанной, а когда ты при помощи аромата еще можешь это скорректировать, да, то есть для меня это больше, чем просто примерочное. Вот. Без духов это сделать тоже невозможно. Психологи, они своими такими сухими фразами, цифрами и так далее. Но когда ты через, через обоняние, через это. То есть для меня это очень ценно, очень важно. И действительно, я это очень люблю. А, прям, прям растворяюсь в этом. Конечно, хорошо, когда покупаю. Вот. Когда я иду на встречу, у меня нет цели прям продать. Ну, как, ну Перечень ароматов всегда есть. Что там. То есть вот это для меня. И сейчас, конечно, я когда мы начали 20 лет назад, у нас получилось так, что когда приехали даже в фильм, но чисто из бумаги, да, у нас было так, у Димы были рекомендации, он звонит, приглашает, а я проводила встречи. То есть у нас вот это всегда было, я помню встречу с Наташей Куликовой, она сейчас с нами присутствует, она была начальником у Димы на заводе, и да, действительно, он приглашал, я вообще а я просто, знаете как, а я сидела со всеми уже, уже вели переговоры. И, то есть и сейчас получается, сейчас у структура, конечно, на телефоне ООН, со связи ООН, с теми уже со знакомыми, mm -hmm. вот. А у меня сейчас в основном клиенты и входящая база, то есть новые люди, которые, а, которые вот входящие, да, новая регистрация, вот. Mm -hmm. И для меня, конечно, очень долго, Наталья, наверное, помнит, <coughs> когда я сама этим про вот это... Цеплялась ко всем, какая у тебя цель, еще само меня было там 30, ну, в юношестве. Мы вели такую традицию, зеленая тетрадочка, то есть они, пока они не написали цели, вот на школах у нас, в mm -hmm. презентации, все, могли mm -hmm. там 100 целей. И вот кто-то ругался, кто-то, думал классно с вами, но только давайте без психологии, ну в общем-то по-разному было. Но удивительно, когда многие консультанты спустя уже там 20 лет находили свои тетрадочки, вот эти зеленые, у нас вот есть Ирина. Но говорят, я была в шоке, там прописан, там прописан даже интерьер был, там, где я сейчас живу. Описаны качества и мой муж, которого нас встретила через 15 лет. Понимаете? То есть тогда прописывали все. Вот. И вот это, конечно, я свою структуру тогда долбала. Для меня я, наверное, была жутким фанатиком. И хочу сказать, в то время, наверное, через меня очень много людей разбились. Я прошу прощения у всех, кому я сделала когда-то больно, не зная того, да, потому что, ну, знаешь, как догони и причини добро. Это была я, Конечно, сейчас все по-другому. Сейчас все по-другому. Тогда это, скорее всего, было агрессивно, потому что мне не понимали люди. Я не понимала людей, которые не хотят ничего делать. У них нечего кушать, а носить бактерию. Вот, И, не, ну. И люди просто сливались. Вот. Я понимаю, что это из моей навязчивости, из моего вот этого агрессии. Но реально я другая сейчас. Другая. И сейчас для меня очень важно я стараюсь слушать человека, что ему надо, что ему важно, и принимать его таким, как есть. Не получается еще, но я очень стараюсь. Ну, ребят, я в любом случае не могу обойти вопрос, касающийся ваших дальнейших планов. Вот. и я понимаю, что, возможно, вы цели формулируете как-то в какой-то другой плоскости, да? То есть материальные цели — это только один из вариантов. Куда идете, к чему стремитесь? Куда идем? К чему стремимся у нас? Я тебе страхи свои проговорил, да, потому да, что да. уже переживает шок, что вдруг не получается, да, да. За, за плечами семья, дети, да. да, маленькие их надо поить, кормить, одевать, учить и так далее. Денег нет, ничего нет. А кушать надо носить домой каждый день, и uh -huh. что-то одевать на себя нужно, тоже какую-то приличную одежду, потому что в спортивках уже, знаешь, не, не фонтан. Uh -huh. вот. То есть я думала, тут Режется, тоже трансформация. Да, трансформация, да. Значит, однозначно сетевая, сетевая индустрия, она как бы, она останется со мной, да. Я буду uh -huh. в ней... И, может быть, ну не знаю, насколько меня хватит будут, да? насколько у меня хватит здоровья, насколько у меня хватит там еще каких-то факторов. Вот. Ну и однозначно основная работа пока вот тоже она у меня в приоритете. И то, и это, вот планы, цели мы ставим. Но у меня почему-то всегда больше, материальная сторона больше, она у меня всегда была главенство. Хорошо, да-да-да. Ш... Туда... эмоции, эйфории у меня всегда, не... ну, насчет этого не бывает. Поэтому Про подачу... это отвечает у тебя супруга, все нормально. Да, мне нужно всегда понимать, что откуда я откуда... Что подсос у меня ниоткуда не придет. Если у меня не получается здесь по какой-то причине, да, то у -у -у. я точно знаю, что там тоже будет. У -у -у. Поэтому планы такие, что мы живем, мы развиваемся в этом направлении, вот. mm -hmm. я обучаюсь, mm -hmm. тоже благодаря, конечно, сетевой индустрии освоил многие навыки, которые мне в основной работе пригодились, mm -hmm. потому что люди, которые а, мои вот одногодки, да, которым уже 50 и 50+, плюс, да, они многие не умеют того, чего я умею, я бы тоже этого не умел, если бы я не находился в сетевой индустрии, да. mm -hmm. вот. и даже какой-то да, Негатив перевести в позитив, тоже люди не всегда это умеют. Uh -huh. Мне это просто вот так вот, вот, если я, конечно, сам себя не загоняю, да, вот так вот в тупик, вот, то переключиться с негатива на позитив мне легко. Uh -huh. да. Вот это все мне помогает в жизни, в работе помогает, и тем более, что иногда, вот, когда приходишь иногда на работу, и думаешь, господи, слава богу, что у меня есть сетевая индустрия, что у меня есть такой замечательный проект, вот, где нормально, адекватные люди. Потому что приходишь, когда на производство и начинаешь там общаться, ну, боже, ну как же все-таки люди, ну почему вы там не развиваетесь? И хочется им сказать, но не слышат иногда, потому что вот, шор, шор, не открыт мир людям. Поэтому планы хорошие. Спасибо. У меня про цифры. Да, да, да. Я хочу 3500. Я, uh -huh. У меня еще есть нормализованные цели, которые, в принципе, хочу на, на Алтай, я говорила. Uh -huh. да, сейчас я снова взяла… А, а еще два, ну, два слова хочу сказать. Я вот на эфирах, конечно, тоже говорила про парфюмерную примерочно. Uh -huh. Была на последнем нетворкинге, да, интересное общение. И женщина, которая коуч, психолог, ну, с, с очень большим статусом, да. Вот, настолько интересно, когда она заказала мне духи, звонит мне сама. То есть, понимаете, такого уровня люди, но она очень статусная. Она обучает миллионные, миллиардные компании, такие как «Газпром», там, ну, все вот это. Она 10 лет работала в Москве и, по-моему, в Сбербанке, в общем-то там, ну, очень высокие, короче, статусы у нее были. Хотя она молодая, но мне не знаю, сколько лет, она мне звонит, мне, «Татьяна, первый раз в жизни мне так зашли духи». И представляете, она предлагает мне, она проводит вот это обучение, но ну, мы там, конечно, попали под промо, э, практику продаж. А я понимаю, что на этой встрече я в продажах всю жизнь. Но я понимаю, что где-то у меня что-то закисло. Uh -huh. Понимаете? Она меня там поправляла. И я понимаю, что мне надо быть там. Да, практику, ведь жизнь идет говорит, там будет большой концентрат, там с 9 утра до 9 вечера стоит дорого. Мне она делает уникальное предложение, обмен на духи. Uh -huh. Я никогда, uh -huh. говорю так не делала, понимаете? Я говорю, обалдела вообще. И она выбирает наш Рио. Uh -huh. Вот. Мы с ней встречаемся, я отвезла. Знаете, такая теплая встреча, мы обнялись, как будто мы 20 лет. не знаете, Хотя она моложе меня. И все, она так вам благодарна. Oh! И она улетает в в кайфует, понимаете? А для меня сработало. Uh -huh. Ну, у меня купила сама, да, вот, Вера, там, вот, не помню какой, то есть она сама, мастер продаж, она купила у меня. А сегодня девочка еще одна пишет, хочу к вам на консультацию. Понимаете? То есть это тоже, я понимаю, что мне дальше надо это в мае будет. Она предлагала мне вот это промо на 22 апреля, вот 22 апреля, я говорю, мы в Рози Хутор, мы не можем, я не могу физически, значит, в мае. Вот, и поэтому, понимаете, и, и сейчас еще пошла еще на один небольшой семинар, я хожу иногда на марафоны, Елена Блиновская, есть потрясающий семинар, сепарация, это как раз для меня, отделение, что-то меня где-то держит, нас всех, я поняла, и мне надо быть там, и там один пункт, который сработал, что мне важно принимать решение независимо от чужого мнения, вот это для меня важно, и сейчас вот я выбираю цифры, мне интересна цифра 3500. Как это будет? Не знаю, но я понимаю, что если продолжать это делать и развиваться, все будет. Однозначно. однозначно Поедем на Алтай. Поедем на Алтай. Алтай звучит очень часто. Алтай тоже хочу, и причем у меня недавно. Ну ладно, сейчас не буду. Сейчас не про... Сегодня не про меня. Вот. Но Алтай меня тоже цепляет. Кого еще цепляет Алтай, кстати говоря? Кто хочет? Я тоже за Алтай. Да. У меня это вообще мечта. Все. Моя мечта. все, мы будем с вами реализовывать мечту с Алтаем. Значит, на 2024 мы будем планировать Алтай. Так что готовьтесь. Супер. Хорошо. Друзья, сейчас самое время задать вопросы Татьяне и Диме, если вдруг мы за эти практически полтора часа не ответили все, что вы хотели услышать. Есть ли у вас какие-то вопросы, которые вы хотели бы спросить у Тани и у Димы? Я хотела только поблагодарить их, потому что благодаря знакомству с Таней и с Димой я, конечно, очень в себя поверила, но это было давно-давно. И каждая встреча с ними, будь в Москве, будь в Розахутер, с Таней, когда мы были, вот для меня это просто праздник. Я хочу сказать про Диму. Дима не только со своей структурой работает, но он и меня тянет. Он и мне постоянно все пишет, звонит, спрашивает. Поэтому огромное спасибо ему. Пожалуйста. Спасибо. Потому что, видите, в сетевом размываются границы в районе моей Мы одна команда. Мы... Здесь самое главное, мы научились дружить. Это не про выгоду, а просто дружить чисто по-человечески. Это да. Это точно. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо Лена. Лена, спасибо. Спасибо. Людмила Степанова пишет, тоже хочу на Алтай. Стелла пишет, спасибо вам, Татьяна и Дмитрия, что рассказали про свой путь в Ламбре. Было очень интересно, но вопросов, видимо, уже нет. Мы, вроде, уже все, все рассказали. Ну, на самом деле, один нет, вопрос, нет. один только вопрос. А что, так бывает? нет, Интересно, потому что кто в Ламбре давно, все равно каждый свой путь проходил, и они чем-то похожи. Например, для да, меня да, поможет да. в том, что я тоже пришла в ламбре, когда было очень тяжело. Uh -huh. И это был такой светлый путь. Ну, не да, буду да. дальше об этом, поэтому Но... очень было интересно, что... И для меня, например, хочу отметить, что вы молодцы, что вас было двое. Вы работали в паре, шли в паре. Это очень важно, когда есть плечо, которое поддерживает. Mm -hmm. Стелла, я mm -hmm. хочу сказать маленькую ремарочку. Знаете как, каждому, видимо, нужно пройти тот, который есть. Здесь какая сложность. И мы по сей день с этой сложностью живем, мы справляемся. Очень часто бизнес переходит на личности. Понимаете? Mm -hmm. Когда речь идет о бизнесе, и оно перескакивает на личности, возникают взрывные атомные болты. Mm -hmm. mm -hmm. То, что поэтому, хотим, поэтому, yeah. поэтому да, но мы это мы видим же только красивую картинку, мы же не видим всего ну, да. того, что это, это во всем так. Это, я знаю, да, так. фразу очень люблю, когда говорят, вот у этого то, вот эти так же. Вот я всегда говорю, слушайте, вы все да, видите да, результат, но никто не интересуется процессом, поэтому... Путь, путь мало кто видит, да, мало кто хочет да. видеть путь, и мало кто его хочет проходить, да. да спасибо. Семейный бизнес – это здорово, работа в тандеме приносит свои плоды. Это Спасибо. у нас uh, Мария. Нет. Да, Мария, Мария, да. Везде есть свои плюсы и минусы. Всегда медаль имеет две стороны, всегда, в любых случаях. Поэтому я я прямо... в виду, что несмотря на сложности семейного бизнеса, да. они все равно вдвоем. Да, да, да, да, молодцы, молодцы, конечно, да. Это непростое испытание, я вам скажу, вместе еще общим делом заниматься – 26, 26 лет у нас вместе, а в бизнесе 25. Представляете, мы все вместе. Все время все вместе. Да-да-да. Спасибо. Еще вопросы? Все? Вопросы иссякли. Кто-то говорит, а кто не поймал. А еще я хотела сказать. Татьяне обратиться. Татьяна, я сейчас работаю еще параллельно в очень интересном проекте по психологии куратором. И хочу сказать, то, чему мы учим целый год взрослых учеников, я послушала, вы пришли к этому самостоятельно, к выбору себя, своих желаний, сижу и думаю, надо же, какая молодец, ведь все... Ко всему этому пришла сама. Это вот Ну, вопрос. не знаю, как сама, не сама. Респект. Да. Ну, я имею да. в виду без всяких обучений, психологов и всего. Наверное. Я хочу Это... сказать, мне очень помогли марафоны Елены Блиновской. Очень. Я за эти периоды вот, с 2018 года прошла 4 марафона. Сейчас мне очень помог очень И Мы с Димой вместе были, опять же, в единстве. И мне больше всего помогает, самое главное, это мои молитвы с моим Богом. Это только Он меняет мое сердце. Он только знает один мое сердце. И поэтому спасибо большое, это очень очень ценно. Спасибо. Наталья пишет. Спасибо, Наташа. Да, да Наталья, Наталья пишет. Благодарю моих наставников Дмитрия и Татьяну за поддержку и наш совместный путь Ламбре. Татьяна сама спасибо. хороший психолог уже. Да, спасибо. Наталья, спасибо. Спасибо, Наталья. Дима, Татьяна, тоже хочу сказать вам огромное спасибо за встречу. Очень интересно было вас слушать и смотреть на вас. Спасибо. Спасибо. Вообще, конечно, взаимная поддержка Это Огромный плюс И в семейной жизни, и в бизнесе Желаю вам только удачи И трех пятьсот Чтобы достигли этого рубежа Так, наш клуб Элла Спасибо Спасибо, спасибо, Элла Спасибо, спасибо, спасибо большое Ну что, последний Финальный вопрос Друзья, традиционно его всем задаю. чтобы вы сказали тем, кто только начинает этот бизнес, кто только думает начать или не начать? Вот, что бы вы сказали таким людям? И что вы вообще говорить? У вас наверняка есть такие люди, вы с ними встречаетесь. Людям, что бы я сказал людям, да, которые только на пути или которые только вот встречают сетевой маркетинг, сетевую индустрию, я бы сказал, что не бойтесь, не бойтесь, потому что если вы э, примете это предложение да, э, и будете идти и делать все, что вам говорит наставник, вот, даже если вы ошибетесь, даже если у вас будут какие-то э, не очень хорошие результаты, самое главное, не бросайте, не останавливайтесь и идите дальше. Вот, боритесь со своими страхами. Вот. Потому что это только все у нас здесь. Но я думаю, что это все, это все лечится. Тебя вылечим. Я хочу пожелать, ну, конечно, каждый естественно мы говорим из, со своей внутренней позиции, да, новичкам, чтобы а, он дал возможность себе услышать все возможности, просто услышать, открыться. И даже если он зацепит одну какую-то изюминку, вот что-то можно реализовать одно. Зацепиться и это сделать, принять решение и, и идти, потому что ну не всех вдохновляют деньги, не всех, потому что каждый понимает, это отдельно большая тема, отдельно большая там, задача, деньги там, много всего, да, а именно ради чего я буду здесь, вот ради чего я здесь, потому что это просто моя жизнь, я по-другому не могу, Спасибо. половина моей жизни я здесь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Татьяна, спасибо, Дмитрий. И я пользуюсь случаем, конечно же, приглашаю вас завтра на нашу бизнес-презентацию. Приглашайте туда своих кандидатов, приглашайте тех, кто только присматривается к этому бизнесу. В 6 часов вечера по Москве мы нашей командой будем проводить бизнес-презентацию. На этом, друзья мои, я сегодняшнюю встречу завершаю. Татьяна Дмитриевна, спасибо вам большое за ваш интересный, откровенный, честный рассказ. И я желаю, чтобы все ваши мечты, какие бы они ни были, материальными, нематериальными, всякими, всякими, всякими, чтобы они обязательно исполнились. И на это место пришли новые желания, новые мечты, новые хотелки, новые, новые какие-то звезды, которые бы зажигались и. Своим светом вас тянули бы расти дальше, двигаться дальше. Спасибо, Бульнас. Спасибо большое, очень приятно. Да. Спасибо, очень вас люблю. Друзья, спасибо большое за то, что пришли сегодня на эту встречу, за то, что были с нами, потому что мы все с вами создаем общую эту энергетику. Если в чате, в командном чате поделитесь, что для вас здесь было самое ценное и важное, будет просто здорово. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Хорошего дня всем. Всем хорошего дня, всем продуктивной недели и до встречи завтра на презентации. Да, пока-пока.